Всем привет, в сегодняшнем видео расскажу вам о новом сервисном меню, которое обнаружили сегодня. Для того, чтобы в него попасть, необходимо включить дрон, пульт, законнектить их, также законектиться смартфоном, после того зайти в приложение, к сожалению в русской версии данная опция не работает, пока не знаю почему, возможно вырезано. Точнее там она работает, но файл невозможно сохранить. Приложение просто вылетает. Поэтому рекомендую скачать оригинальное приложение. Например, у меня сейчас скачано приложение последней версии 2.4.5. Заходите в приложение, главное меню. Дальше в любом месте экрана нажимаете. Удерживаете. Через секунду появляется такое сообщение. Перед вами отображается лог-файл за сегодняшнюю дату. Просто нажимаете на него, и вам он предлагает сохранить, ну либо отправить по электронной почте и тому подобное. Я, например, сохраняю его у себя на облаке. А, если зажать а, на данный лог-файл, то вылазит такое сообщение. На китайском здесь написано ⁇ Введите пароль ⁇ Какой пароль, к сожалению, мне неизвестен. Там, пытался ввести 40, 4 единицы, 1, 2, 3, 4 и так далее. В общем, не получается. А, какое преимущество или какую дополнительную информацию нам даст, если мы угадаем пароль. К сожалению, пока я не знаю. Но будем пытаться. Дальше заходите на компьютер, открываете сохраненный файл в любом текстовом редакторе. И перед вами будет информация о версии приложения его о вашем смартфоне, который вы используете для подключения к вашему дрону, ну, точнее пульту. И будет также информация о Соединение, которое используется между вашим пультом и смартфоном. Здесь у нас идет подтверждение, что мы используем частоту 2.4. И даже расписан более подробно используемый диапазон. И различная прочие информация, которую вы сможете вычитать в этом файле. Возможно здесь даже что-то можно найти интересное, и, либо полезное. Всем спасибо, всем пока.